Здравствуйте! блок сезон 16-17 представляет новую серию лыж, модельный ряд, серия Серия состоит из нескольких моделей. Начинаются с стали 88, и заканчиваются с стали 116. По, по серединке вот есть вот такая 105 -я. но, значит, как относиться к этим лыжам, что это такое? Это лыжа, по большому счету, не для катания, это самая легкая а, в линейке, вообще всей линейки Black Diamond лыжа, самая легкая при такой ширине, sorry, sorry, легче вообще ничего, и просто нет вообще. Вот. Лыжа очень прямая, никакого заднего рокера, очень сдержанный передний рокер и при этом такой скоростной, но скоростной он не скоростной не для быстрого катания, он для Легкого хождения, легкого подъема в тяжелом снегу, в мягком снегу. Такая вот штуковина вот с очень прямым боковым вырезом для контроля на льду. В принципе, на прогиб лыжа очень такая своеобразная. Она, она с одной стороны, вроде бы как бы и не жесткая. Но она какая-то вот очень упругая В катании как-то вот на таких лыжах обычно безобразным не бывает Оно какое-то в рамках Но в плане скитура, ски альпинизма На мой взгляд, при таких параметрах очень интересная модель Очень вкусная Такая приятная на цвет и вкус С сайдволом, в общем-то, такая она какая-то Ну, она вот, не знаю, мне вот выделяет Эта серия симпатию какой то вот Появляется к ней И, в общем-то, если бы я был так вот Действительно увлечен Хождением, лазанием, но ну, наверное, я бы Их себе рассматривал Такая карбоновая игрушка, приятная Вот, ну, так как все-таки У меня на приоритете катания И хождение, и лазание Только для того, чтобы зайти на какой-то хороший спуск Потому что как-то, в общем-то, я считаю, что не стоит увлекаться и заниматься подменой занятий, понятий. Либо заниматься уже скитуром, альпинизмом, и заниматься им, и равняться на те достижения, которые там происходят в этом спорте, либо заниматься катанием. Вот, Для катания, конечно, такие лыжи я советовать не буду. А для хождения действительно да, стоящая вещь очень действительно. Понятная, простая, легкая модель, хорошая, с работающим задником и с очень интересным формами. Все. Больше ничего нового в лыжах Black Diamond нет. Все остальные серии остались такими же, как и были. Но добавилась вот такая вот приятная штука. Все. Подписывайтесь на канал. Я пойду поищу что-то новое, интересное. Пока.